Добрый день всем, меня зовут Юлия Кую и я оставляю этот отзыв для Майренбека. Я живу в Швейцарии и обратилась к Майренбеку вот с таким запросом. У меня были страхи и тревога в некоторых ситуациях в моей жизни, особенно связанных с моей работой. Вот, когда у меня появлялись телефонные звонки особенно, я чувствовала все время комфорта в теле. И Майрин -дейк очень четко задавал мне вопросы во время сессии. И после того, как он понял, с чем это связано, повел меня в регрессию. Мне понравилось очень сильно, как он... Э, все говорил и ввел меня в эту регрессию. И в конце сеанса я почувствовала сильное освобождение и почувствовала прилив большой энергии и вибрации. Как будто у меня вообще поменялся взгляд на мою жизнь. И вот сейчас этот э, видеоотзыв я записываю через несколько дней. Я почувствовала, что вообще во всех ситуациях, как, когда раньше я чувствовала то чувство, у меня вообще нету нету этих чувств. И Он изменил все мои программы в моем теле, в моем голове. Я хочу поблагодарить от всей души Майрамбеку и порекомендовать всем этого мастера, потому что он четко понимает все ситуации и разрешает их. И у него очень большие знания и большие навыки. Я ему хочу пожелать больших успехов и развития своей карьеры. Всем хорошего дня!